Сейчас я тебе скину порт другой, слышишь? Uh -huh. В личку на. Путь блядь! Сука, мать ел. Зай, я тебе случайно позвонил, блядь. Ладиц. Че, Зай? Коннект Кому я Зай сказал? Я всегда мечтал, чтобы у меня был такой интернет, чтобы меня невозможно было задудосить. Ты мне сказал Зай, блять, что? Я не сказал Зай. Может пролагала? Шо, Я им послышалась.